комиссия готовила к, ко дню голосованию 1050 бюллетеней 650. туда входило 1500 1500 смотрите 1500 мы получили как уверять ТИК мы перечитали, проверяли и так далее на момент голосование мы должны были подготовить 70 процентов это 1050 э, бюллетеней мы их подготовили комиссии соответственно бюллетень готов это марка печать два подписи члена комиссии значит после того как мы подходили за переваривать за эту цифру я пошел сделал еще 100 где тоже не что мог ошибиться. Но и по итогу у нас остается сколько? 350, которые будут без марок. Угу. Правильно? Угу. Их никто не готовил. Угу. Готовили 1050, я 100, угу. и у нас остается 350, которые должны быть без марок.